Чувствуют ряд заболеваний, которые возникают на фоне психологического состояния человека. Если мы находимся в длительном стрессе, или мы находимся в длительном напряжении, или мы тревожимся, или это является нашим образом жизни, то есть если состояние не проходящее, не одномоментное, там не один день, не два часа, вот, то возникают заболевания, которые связаны именно с перенапряжением жизни. Экосоматические заболевания возникают на фоне длительного хронического стресса, на фоне длительного напряжения, на фоне длительной ситуации, где мы перебываем либо в тревоге, либо в злости, либо в ну, других переживаниях, которые мы не успеваем перерабатывать в жизни. Вот. И поскольку есть связь тела с эмоциональным нашим состоянием, Возникают в зависимости от того, что мы переживаем, возникают те или иные заболевания. Действительно, очень много заболеваний имеют психологическую природу. Мы живем в том мире, где невозможно успевать перерабатывать все, что мы переживаем, быстро, достаточно качественно, и поэтому остается очень много сдержанных переживаний, очень много невыраженных чувств очень много ситуаций, в которых скапливается напряжение, что и вызывает заболевания, те заболевания, которые мы называем психосоматическими. К таким заболеваниям могут относиться как, например, язва желудка, так и частые головные боли. Появлению психосоматических заболеваний может способствовать и наше эмоциональное состояние, наша, ре, наша реакции, то, как мы реагируем на разные жизненные обстоятельства, как мы к этому относимся. И точно так же то окружение, тот климат, который есть вокруг нас. То есть мы все находимся в какой-то среде, в среде родственников, в среде на работе, с близкими людьми, и мы переживаем что-то. Преживания позитивно окрашены для нас. Мы радуемся, если вы обнаруживаете у себя какие-либо заболевания, которые можно отнести к ряду психосоматических. Первое. Консультацию у врача не стоит отменять. Если вы обнаруживаете у себя психосоматические заболевания, обращайтесь к врачу, и врач вас отправляет к психологу, либо к психотерапевту. Стоит пойти. Психосоматические заболевания вызваны переживаниями, которые мы не успеваем перерабатывать в жизни. Если бы мы справлялись сами, мы бы справлялись, и все было бы хорошо. Но поскольку мы не справляемся, то нам нужна помощь психолога. И если э, ситуация не очень длительная, не очень ну, запущенная, скажем, да, то достаточно будет не, не такого большого времени, чтобы справиться с этим. Чтобы обучиться, относиться к себе более бережно и переживания выводить вовне. Если вы подозреваете, что у вас психосоматическое заболевание, отказываться от помощи врача ни в коем случае не стоит. Все равно важно прийти к врачу и принимать медикаментозную терапию, которая показана в вашем случае. Плюс к этому важно вести здоровый образ жизни. Диета, питания, физические нагрузки по возможности – комфортные, те, которые вам нравятся. Вот. И помощь психотерапевта, для того, чтобы находить новые, другие способы разрешения тех ситуаций, которые это заболевание у вас вызывает. Психолог в данном случае будет полезен для того, чтобы, первое, сначала научиться обнаруживать собственные переживания, потому что, как правило, мы живем, мы не успеваем замечать, что мы переживаем, ну, пусть даже не в каждый момент, но на протяжении дня. Поэтому помощь психологу будет полезна для того, чтобы заметить, что мы переживаем, и научиться обходиться с этими переживаниями таким образом, чтобы они не превращались в симптом, то есть чтобы мы не заболевали. Для этого и служит психотерапия.